Как завести машину без стартера если есть воздух должен быть обязательно чтобы передача включилась включаем зажигание Это на примере четвертого мерседеса четвертого поколения главное отключить асор систему есть, отключаем осверку все о отключилась должно сгореться что отключено и потом цепляем тачку и тащим ее. включаем передачу забыл сказать включаем передачу и все потащили то есть я вот сейчас покатился в данном случае то есть когда скорость для включения передачи будет достаточная, можно выше передачу, как бы чтобы не со второй заводилось. Скорость достаточная для запуска. Нажимаем педальку газа до упора. Нажимаем педальку газа. Раскатить надо получше машину Все, автомобиль завелся Можно ехать дальше без стартера До места ремонта Или до выгрузки Или еще до курса